Всем привет, сейчас мы с вами приготовим индийское блюдо гауранга Для этого нам понадобится картофель, сыр панир который можно заменить адыгейским сметана, масло сливочное кориандр чеснок сушеный молотый перец черный из зелени петрушка укроп, соль мука пшеничная и куркума Смазываем форму сливочным маслом на смазанный нижний ряд выкладываем картофель нарезанный вот такой вот толщиной где-то миллиметра 4 выложили слой картофеля посыпаем слоем сыра Зелень и специи добавляем в сметану и перемешиваем. Поливаем нашей смесью. Далее уложим несколько кусочков масла. Выкладываем дальше картофель. Также посыпаем сыром. нашей заливкой и продолжаем дальше картофель посыпаем мукой для образования корочки Ставим в духовку, разогретую до 200 градусов на 45-60 минут. Наше блюдо готово. Приятного аппетита!